Погнал на весь мир жути его уверенный говор. Не важно, что скажет Путин, важно, что скажет повар. Во оцепенении поляки зловещих они ждут знаков. Хотят очень знать ляхи, Когда человека возьмет краков, Фины в кошмарной стоме, страшное смотрят кино. Когда завоюют Суоми и Швецию заодно По щекам размазав сопли Итальянцы смотрят в экраны От страха у них намокли Ихние Дольче Габаны А римский папа Кирилла завалила СМС-ками дружбы Именное просит Кадила И на русском ведет службы Англичане просят Пригожина Не делать шуму и гаму Нас бомбить нынче негоже Только мы по Потеряли маму Черный рэпер, что через слово Поминает свою мазафакушку Зубрит снова и снова Песню новую про сарматушку Президент его в белом доме Понял, срок его подытожен Он одной ногою в коме Смотрит, что скажет Пригожин В этом году победим Но сначала победим нашу внутреннюю бюрократию и коррупцию а когда победим внутреннюю бюрократию и коррупцию, тогда победим и украинцев, и НАТО, и весь мир. Свободно планета вздохнула, услышав слова командира. Не целит в нее больше дула прекрасного русского мира. Салюты, везде, карнавалы, народы спасений рады. парады родители под номерами, с детьми бесполыми вместе не будут исправлены нами. Примерно лет еще двести. монетизации нету. Работа канала возможна только при вашей поддержке. Реквизиты для уржения благодарности в описании. Большое спасибо.